Медиагруппа «Авангард» представляет. Однозначно полезно. Однозначно полезно участие экспертного сообщества в деятельности по нормативному регулированию. Экспертное сообщество позволяет э, адекватно подходить к регулированию рынка и требовать от производителей и эксплуатирующих э, организаций э, адекватного выполнения требований по информационной безопасности. Диалог с экспертным сообществом является позитивным. Существующая платформа, это первое, о которой хотелось бы сказать, это... Технический комитет по стандартизации криптографической защиты информации ТК-26, который занят в области нормативно-технического регулирования криптографической защиты, в том числе использование средств электронной подписи, протоколов, защищенных протоколов взаимодействия. Коллеги из Минсвязи сегодня сказали об обновлении работы экспертного совета по электронной подписи. В этой связи экспертному сообществу целесообразно обратиться обратить свой взгляд на этот экспертный совет. Ну и Немаловажным инструментом при подготовке норм, нормативно-правовых документов является элемент публичного их обсуждения. Поэтому на, именно на этом этапе надо подключаться к деятельности, связанной с нормативным регулированием. На наш взгляд, кажется, что тех элементов, связанных со стандартизацией, с нормативным регулированием, на текущий момент времени достаточно. Текущий pki форум точно так же, как и все те предыдущие, на которых я был, показывают высокую эффективность организации, его организации. Привлечение значительного числа и многообразия участников процесса связанных с созданием инфраструктуры электронной подписи в Российской Федерации, как регуляторов, организации промышленности, организации промышленности которые создают средства электронной подписи, средства удостоверяющего центра, а также организации, которые их эксплуатируют. На мой взгляд, текущая организация очень эффективна, и единственное, что можно пожелать, двигаться в том же направлении с теми же усилиями.